Всем привет! Вы на канале Зашумим. В этом ролике мы с вами просмотрим пример шумоизоляции салона автомобиля Kia Cerato. Наш вариант Dark Extreme. И начнем мы с потолка. Потолок мы всегда обрабатываем в два слоя. Значит, первый слой это виброизолятор Comfort Mat Viper. И второй слой это шумопоглотитель Softway F15. Мы не закрываем никогда вот эти ребра жесткости, для того, чтобы там не скапливался конденсат. После нанесения всех материалов на потолок он собирается и в седанах у нас еще в комплекс входит шумоизоляция задней полки. Она делается в два слоя. Первый слой тут вот виброизоляция, она наносится на, все, на всю поверхность металла. А сама декоративная часть полки обрабатывается либо бетасофтом, как в данном случае, либо софт 15 Здесь мы использовали бетасофт ввиду того, что зазор у нас минимальный. Также в обработку входят еще и задние стоечки. Они обрабатываются также либо бета-софтом, либо софт В данном случае софт 15 Далее шумоизоляция багажника. Шумоизоляция багажника у нас производится в несколько слоев. Значит, сейчас это вот у нас конечный результат. На арках мы используем более мощный виброизолятор. На полу багажники и в крыльях мы используем более легкий виброизолятор Viper. Затем... Поверх виброизолятора наносится слой шумоизоляционного материала блокшот. А также мы активно используем маскировочные ленты. Это вот эта вот часть, которая маскирует стыки между кусочками шумоизоляционного материала. Плюс ко всему у нас активно используются акустические ловушки. Это вот здесь, вот здесь, вот во всех нишах а у нас плотно установлены эти ловушки. Вот в этой части также даже вот в этой части, которая прилегает к бамперу. Далее переходим к полу в салоне. Значит, пол в салоне у нас делается в три слоя. Это зона от торпеды и до начала дивана. Здесь у нас используется изначально виброизолятор Атом, поверх него шумоизоляция Интегра. Это вот такой вот материал. И заключительный слой – это акустическая мембрана блокатор, которая как всегда, затягивается максимально высоко под торпеду. Зона под задним диваном она обрабатывается в два слоя. Здесь вот видно э, виброизолятор и поверх неё шумоизоляционный материал Интегра. Связано это с тем, что э, расстояние между полом и диваном, который здесь находится, оно достаточно небольшое. Ну и естественно же здесь также присутствуют акустические ловушки. После сборки салона мы приступаем к заключительному этапу, это шумоизоляция дверей. Двери у нас выполняются в четыре слоя. Здесь сейчас нанесен первый слой, это виброизоляция, и ей закрывается практически вся поверхность, но, ну, исключая, как обычно, вот эти вот ребра жесткости. Второй же слой, это нанесение шумоизоляционного материала, это интегра, который наносится поверх виброизоляционного материала. И третий слой на дверях, это у нас также виброизоляция. Ей закрывается внутренний металл, прижимается проводка. Остается только у нас троса для открытия дверей и проводка к модулю стеклоподъемника. А сама обшивка полностью обработана шумопоглотителем Software F15, за исключением места под динамики, место, куда вставляется разъем для модули стеклоподъемников, и вот этой зоны, куда вставляются тросики от ручки открывания двери. На этом, пожалуй, все. Осталось доклеить недостающие слои вот в этих дверях и в той. Собрать все, проверить всю электрику на работоспособность, и можно отдавать автомобиль. Спасибо за внимание, и до встречи в следующих выпусках.